Так всем добрый день у нас сегодня на распаковке винт, соединяющий резьбой 1,4 папа мама, ну и высотой 25 миллиметров, так две штуки досмотрим одну. Так, внутри у нас находится непосредственно сам винт тройной упаковки, то есть достаточно все доброго добровольно сделано, то есть здесь отверстие 1,4 дюйма, здесь резьба тоже 1,4 дюйма и там резьба и здесь резьба, вот, длина общая 25 миллиметров, от низа до верха. Дальше 10 миллиметров. Это непосредственно вот эта часть. Ну и резьбовая часть 5 миллиметров. То есть как раз очень удобно соединять различные части. Например, если использую видеорик Andoer, который есть на моем канале. Ну, например, с трехосевым стабилизатором, смартфонным, хохом, БАФ То есть непосредственно на этот рик. То есть как раз высота позволяет надежно закрепить. Ну и плюс еще то, что здесь можно закрепить непосредственно сам штатив. Ну и рик установить на штатив, рик на этот винт, ну и на этот винт уже накрутить непосредственно электронный стабилизатор. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующих видео. И до свидания.